Наш медиацентр разработан для образовательных целей. Купол АВ-Продакшн использует самые разные учебные заведения от вузов до школ и детских садов. 5 метров в диаметре, 2,5 метра высотой. Он может быть установлен в любом помещении, актовом зале, аудитории или классе. Наш купольный медиацентр полностью автономен. Многие аналогичные модели требуют сложной установки, мы же все упростили до очевидного. Единственное, что вам потребуется – розетка с удлинителем. Время с момента разворачивания купола до начала показа – около 5 минут. Все оборудование хранится в эргономичных контейнерах на колесах. Основная задача купольного медиацентра — погрузить зрителя в иную реальность, это не просто экран. Проекция на полусферу создает уникальный психологический эффект. Зритель буквально погружается в изображение, которое занимает абсолютно все поле зрения. Он может оказаться не только под звездным небом, но и в толще вод океана, и в живой клетке, и в атоме. Этот эффект невозможно создать ни одним плоским экраном, даже с самым высоким разрешением. Для полусферической поверхности создаются особые фильмы. Их можно смотреть только на куполе. Мы предлагаем в комплекте с медиацентром более 40 лицензионных фильмов. Биология, химия, физика. Математика, астрономия – все эти дисциплины можно преподавать в куполе с максимальным эффектом погружения. Особая гордость нашего купольного медиацентра – это специализированная линза. С ее помощью мы разворачиваем полусферическую проекцию. Оборудование устанавливается в центре купола. Такое инженерное решение позволяет добиться идеального изображения. Управление проектором и видео осуществляется с помощью планшета по Wi-Fi и позволяет избавиться от всех проводов внутри купола. Добавляет удобство ведущему головная радиогарнитура. Акустическая система вмонтирована в блок управления с проектором, поэтому не надо ничего выставлять и прокладывать кабель. Стандартный купол вмещает 15 сидячих мест для старшей и средней школы и 20 для начальной. Пишите нам, звоните. Мы работаем по всей России. При поставке комплекса проходит обучение сотрудников. Приобрести купленный медиацентр. Можно пройдя по ссылке под видео.